Всем привет, мы продолжаем обзор фондового американского рынка. Сейчас поставим таймер, чтобы сильно не перегружать по времени ни вас, ни меня. И начнем с акции компании IBM. IBM. начинаем, как всегда, смотреть со старших таймфреймов еще подальше зализим. ну и собственно все становится более-менее понятно да? у нас была первая волна вторая третья окончание третьей еще не видно хотя рынок Данный инструмент довольно волатильный и возможно здесь где-то в третьей есть окончание. Но пока предварительно сейчас разметим с вами импульс. 1, 2, 3, где-то 4, где-то 5. Возможно, здесь еще нет четверки. Сейчас заглянем поглубже. Угу. Ну, на месячном графике похоже, что третья волна закончилась, началась четвертая. Но это не означает, что импульс не может идти еще выше. У нас видно окончание волны А, идет волна Б и волна С. Либо это волна С, которая окончилась, начался новый импульс, либо это продолжение волны Б. По истории мы видим, как себя вел рынок, да, волна А, Б довольно продолжительная, сложная, плоская коррекция и вылет волны С за минимум волны Б. Возможно стоит нам ожидать новых сигналов на покупку после окончания. Пробитие минимум волны B. Зона предыдущей коррекции. Вот где отсюда. Давайте посмотрим, что у нас происходит внутри самой волны B. Раз, два, три. Ну, точно мы не знаем, что... Сейчас именно творится на рынке, да, возможно, это была вся коррекция А, Б, С. Снова A, B, C, да. в не Б и это С. Может быть это было окончание волны а, всего импульса С. А может быть это просто продолжение плоской коррекции. <coughs> Но в данном случае у нас. Линии аллигатора направлены вверх, на недельном графике, на дневном, видно, что мы где-то закончили третью волну, и даже закончили пятую волну, и сейчас начнется, возможно, коррекция. Да, в этом импульсе надо ждать, что будет по окончании этого импульсного движения и рассматривать возможности на покупку но опять же говорю, высока вероятность, что мы в усложняющейся плоской коррекции находимся а, волны Б и здесь надо себя вести очень и очень осторожно Следующий инструмент у нас будет Intel. Intel. Смотрим на четырехмесячный график. График и видим что здесь у нас складывается очень интересная картина у нас преодолены максимумы и это еще не конец третьей волны то есть вот эта бумага ну очень интересная для инвестирования скорее всего у нас была первая, вторая, третья возможно после третьей будет какая-то глубокая коррекция и четвертая пятая волна вот что мы видим на более глубоком на более мелком вернее интервале опять же что у нас идет третья волна да и возможно вот из-за вот этой вот появившейся дивергенции хотя и нарастающая а он но дивергенция уже верна, может быть окончание этой третьей волны и начало какой-то коррекции. Хотя на месячном графике пока линии аллигатора смотрят вверх, но я был в данной ситуации очень осторожен. Думается мне, что стоит подождать. И посмотреть как бумага себя будет вести потому что вероятно есть начало коррекционного движения с глубиной коррекции если это было окончание третьей волны да то с глубиной коррекции вот сюда либо вот в эти вот уровни. но надо отметить что и тот и другой уровень примерно приходит в зоны предыдущих коррекций что не противоречит да, нашему видению этого рынка и этого инструмента в частности здесь надо быть аккуратным и смотреть за развитием движения в этой бумаге но сам факт того, что потенциал бумаги, как не видится, очень высокий, то надо закупаться вот где-то от этих уровней. Следующая бумага Johnson Джонсон. Открываем график Johnson Johnson. Здесь он у меня был размечен, чтобы он нам не мешал со своей разметкой. Немножко её поменяем Вот она была первая волна, третья волна Тоже очень сильный инструмент Очень интересный инструмент Даже я, пожалуй, себе где-то Записную книжку помечу, что у нас IBM интересный. Джонсон. Джонсон. Тоже очень интересный инструмент для инвестирования. Но опять же, это долгие периоды, да, это не на день, не на два. И даже не на неделю. Ну и что смешное, и не на месяц. Да, это несколько лет. На более мелком месячном таймфрейме мы опять же видим, что линия аллигатора направлена вверх. По-хорошему надо искать точки на покупку. Но видна уже дивергенция между вот этими вот максимумами. Оп этими вот максимумами и э, движением индикатора АО и эта дивергенция может нам говорить о том, что начинается некая коррекция опять же надо внимательно смотреть за инструментом как он себя будет вести и куда он пойдет корректироваться как мы видим по истории глубоких коррекций у него не наблюдается, так что в принципе, можно считать неплохой зоной для покупок. 38, да. Вот здесь вот. Где-то вот здесь вот можно попробовать. В принципе, сделать первую закупку. Да, и смотреть, что с бумагой будет происходить дальше. Если мы с вами говорим о том, что мы занимаемся инвестируем на долгий период и о том, что у нас с вами есть свободные средства, которые не придется моментально куда-то изымать. JP Morgan тоже очень интересный инструмент. Вообще, надо сказать, что американский рынок сам по себе очень и очень интересен для инвестирования в любом месте, в любом случае. Даже если вы посмотрите на индекс Dow Jones, в тот период, когда у них была великая депрессия, коррекция составила какое-то минимальное значение. Да? Но между тем люди психологически не выдерживали то количество потерь и то количество рисков, которые они приняли на себя. Здесь же мы тоже видим некое окончание этого восходящего потока с неким возможно коррекционным движением хотя вот мы смотрим на историю да видим подобный паттерн я бы все-таки разметила что это пошла раз два три четыре и еще окончания в этой волне нету восходящий третий я бы не вставил здесь на наконец да. Возможно, третья волна еще не закончилась, она где-то повыше будет. Но надо отметить, что третья волна растянутая, видимо, очень быстрая, как и должно быть по классической теории, да, то пятая волна может быть укороченной. И это тоже надо себе понимать и ориентироваться правильно. Давайте глянем еще глубже на недельный график. Ну, может быть, это была коррекция ABC, пятая волна. Здесь начался новый импульс. В любом случае, вот с JP Morgan... Тоже очень интересная история для инвестирования. Конечно же, в нем надо искать точки на покупку по вашей инвестиционной стратегии. Так. Замечательно. Ну, пожалуй, на этом все. Рассмотрели мы с вами немножко больше, чем обычно. Четыре бумаги. Если вам интересны еще какие-то инструменты, которые не входят в индекс Dow Jones, которые, возможно, на российском рынке, на китайском рынке, Но оставляйте свои комментарии. Постараемся как можно быстрее все эти штуки посмотреть. Сейчас, конечно, бум валюта. Может быть, кому-то криптовалюта будет интересна. Всего хорошего, до скорой встречи. Счастливо.